Привет! С вами интернет-магазин Керамис. Сегодня мы познакомим вас с коллекцией виниловых обоев на флизелиновой основе Inspiration Wall от бельгийского бренда GrandEco. Компания GrandEco была основана сравнительно недавно, в 2007 году. Она объединила в себе крупнейшего французского производителя обоев фабрику под названием Grandil и бельгийский завод Ideco. Таким образом, настенные покрытия фирмы GrandEco соединяет в себя традиционную французскую классику и неповторимый современный стиль. Коллекция виниловых обоев Inspiration Wall является результатом кропотливой работы лучших дизайнеров бренда. Данные обои просто излучают моду и современность. В фоновых рисунках чувствуется сила цвета, а модели с геометрическими узорами создают на стене причудливые оптические эффекты. Особенно бесподобны однотонные обои с необычными концентрическими окружностями. Grand Deco Inspiration Wall – это калейдоскоп стиля и экстравагантности. Данная коллекция создана на стыке классического и современного стилей и включает в себя лучшие из этих двух направлений. Именно гармоничное сочетание разных дизайнерских школ позволяет создать неповторимые композиции из полотен под ткань и штукатурку, замысловатых геометрических узоров и декоров с эффектом объема. Яркое цветовое разнообразие коллекции открывает широкие возможности для оформления интерьера. Необычные сочетания пестрых цветов, таких как серый и желтый или розовый в тандеме с голубым, украсят помещение, разительно усилив его визуальное восприятие. Именно благодаря богатому цветовому ассорти обои Grand Deco Inspiration Wall станут отличным подспорьем для оформления комнаты в стиле поп-арт, модерн или Fusion. Настенные покрытия от бельгийской фабрики славятся своим первоклассным качеством. Виниловое покрытие обеспечивает обоим высокую стойкость к повреждениям и неблагоприятному воздействию солнечных лучей. Размеры рулона стандартные, ширина 53 см, длина 10 погонных метров. Совмещение рисунка обоев в этой коллекции не вызовет у вас труда, так как каждое полотно имеет произвольную наклейку. Обои имеют хорошую цветостойкость и допускают чистку щеткой. Простота монтажа достигается нанесением клея только на стену. Среди других преимуществ покрытия Grand Eco Inspiration Wall. Не последнее место занимает гипоаллергенность и экологичность, которые позволяют использовать его для оформления жилых помещений любого типа.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 Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.